Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Ирина и сегодня я предлагаю вам сделать вазочку на 14 февраля. Я думаю, данный подарок можно подарить как маме, так и подружке или просто поставить на рабочий стол. Для того, чтобы сделать вазочку, нам потребуется емкость. У меня в данном случае бутылка из-под соуса, которую я буду декорировать нитками. И также мне еще потребуется клей, также мне потребуются сердечки из магазина FixPrice, потребуются краски для того, чтобы покрыть сердечки блесками. И еще мне потребуются шпажки, сердечки блестящие и немножко лент атласных. Если вам интересно, как я делала свою вазочку, обязательно посмотрите видео дальше.